Всем привет дорогие друзья и гости моего канала сегодня мы будем работать над техникой с Артемом Чамалдаем Это мой спаринг партнер Большое ему спасибо Сейчас моя задача заключается в том, чтобы держать мяч на столе Отыгрывать паузу и следить за движением руками и ногами вот. Итак Сейчас не будем держать Надеюсь вам видео понравится Пишите комментарии